Всем привет! Многие просили сделать видео по вакансии и пенькею и аниме манги «Токийские мстители». Видео наверняка будет коротким, поскольку у этих персонажей мало что известно. Но раз уже вы голосовали, то пожалуй исполню вашу волю. в одно время они были лидерами разных банд, между прочим враждующих между собой. Пенькей был лидером группировки Рагнарёк, а Вакаса руководил бандой Восточного Канта, Сверкающий Союз. Враждовали до тех пор, пока не пришел всеми известный Сана Шиничира, который объединил их головы. Подружившись, они в вчетвером, включая Токиоми, основали банду Черный Дракон первого поколения. Пенькей и Вакаса стали капитанами двух отрядов, атакующего и защищающего. Черный Дракон так разрослись, что контролировали весь Токио. Шиничиро потерял интерес из-за достижения своей цели, да и потому, что конкуренции нет, и он решил, что распускает черных драконов. Вакаса и Бенгей приняли это как должное. Когда Сэнджи уже была довольно-таки взрослой, мы видим, как ее учит драться Вака и Бенгей. В тот момент в зал зашел Токиоми, и Сэнджи, спохватившись, заявила, что хочет создать собственную банду. Да, Банда была создана именуемой Брахман. Банда быстро получила авторитет, поскольку в них состояли живые легенды Вакаса и Бенгей, ну и конечно же Токиоми. После того, как Сэнджо распустила Брахманов, Вака и Бенгей вступили с во Канта. Пока что по последним главам, которые я прочитал, неизвестно почему они туда присоединились. Безусловно, благодаря им влияние состонов намного возросла. Бенгей обладает беспринципным характером, ставит цель выше мелочей. Он высоко ценит изначально идеалы Черного Дракона и будет противостоять любому, кто их опорочит. Его сбесило поведение мадарима и он ему дал поспать. Вакас, как сказать, живет на расслабоне, пребывает по большей части в спокойном состоянии. В юности в обоих был немало энтузиазм. На экране их внешний вид юности и сейчас, простите, что сделал коряво. Когда они были у брахманов, они носили форму брахмана с узорами на рукавах, означающий скорее всего их высокий ранг. Ну что ж. Пришло время обозревать их мощь, поскольку Бенгей довольно такие мускулистый, он ударами может врубать челиков, как Мадримы. Кроме того, его сила блока достаточно, чтобы без проблем принять удар колосса Терана. Слабости не так уж быстрые и уловки. а у Вакасы все наоборот. Вака очень гибкий, быстрый и ловкий, но уступает по физическим параметрам. Вака не сражался ни с кем пока что один на один. Адвоем они компенсируют свои слабости и прикрывают друг друга, также атакуя совместно. Они смогли одолеть Саус Тарана в обычном состоянии, хоть легли сразу после того, как Салс психанул. Кстати, забыл озвучить их полные имена. Вака, Вакаса и Мауши. Пенькей, Кейдзе Араши. В целом, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Всем до скорой встречи. А, кстати... Вроде бы по сливам я видел, что Беньки одним ударом вырубил Инопи.